Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас вторник и уже ставшие традиционными прямые эфиры по вторникам. Сейчас подождем еще. Добрый вечер! Приветствую всех, кто присоединяется к нашему прямому эфиру. Рады вас видеть. Ну, что ж, давайте начнем, наверное. Еще присоединяться. Еще раз добрый вечер. Наши эфиры по вторникам, повторюсь уже, становятся традиционными. Тема сегодняшнего эфира: Москва как дом и Москва как место силы. Почему вдруг Москва и почему такая тема? Впереди у нас один из праздников. Зимнее солнцестояние – это один из четырех, ну, мы говорим так, базовых праздников, да, в круголете. Среди солнцестояния и это зимнее солнцестояние, которое будет проходить в Москве. Обычно у нас не повторяются места наших празднований, но так получилось, что уже одно из празднований у нас в Москве было. И вдруг опять Москва. Места обычно выбираются, ну, по потоку, да, куда позвали. И просто подумали о том, почему Москва второй раз. А вроде как должно было быть какое-то новое место. И место такое интересное – Измайлова. Измайловский Кремль, Измайловские потешные полки. В Измайлово сейчас вернисаж, на котором можно приобрести как продукцию рукоделия. Да? То есть какие-то авторские работы. Вот. и поэтому еще раз стали смотреть, почему Москва, и э, у меня появилось такое странное ощущение, как будто бы мы Москву, ну, как бы не то, что берем, да, а смотрим с нового уровня, с другого, потому что первое празднование было несколько лет назад, и это было, э, несмотря на то, что в группе очень много москвичей, это было такое очень интересное, как будто бы знакомство с Москвой. Ну, Москва большая, и в основном знать весь город сложно практически. Для меня, например, практически невозможно. Поэтому в основном люди знают места, где живут, работают, да, ну, куда-то там перемещаются. А здесь надо было пройти по каким-то определенным местам, которые для многих были ну, не то чтобы новыми, а просто посмотреть на них с другой точки зрения, с другого ракурса. И, а сейчас вроде опять Москва, но теперь Москва скорее... И тогда это было изучение дома, да, тогда мы изучали Москву. Вот мое ощущение, что тогда мы смотрели на Москву как дом, как место, где мы живем, где у нас друзья, где у нас все. И это были какие-то такие, ну как бы новые комнаты в доме, да, вот какие-то новые такие открытия. А сейчас Москва как место силы. И как это объединить? Почему так получается? И захотелось посмотреть на Москву немножко другими глазами. И я думаю, очень надеюсь, что после нашего прямого эфира многие из вас посмотрят на Москву по-другому и по-другому к ней будут относиться. Для меня знакомство с Москвой было очень. Ну, несколько раз да, я знакомилась с Москвой. Я позвольте, я начну с себя, да, со своего примера, что для меня Москва. А первый раз меня привезли в Москву совсем маленькой, познакомиться с дедушкой Лениным перед первым классом, да, то есть у меня как-то впечатления особо не осталось, если только дедушка Ленин. А вот дальше у меня было несколько командировок в Москву уже после окончания школы, это тоже был э, шумный большой город, я выросла в большом городе, достаточно большом, шумном, да, э, центральный город, это областной центр большой, а Москва еще больше, и для меня тоже было так -то непонятно. А и так получилось, что я переехала в Москву жить. Переехала давно, очень давно. И первое время Москва производила на меня ошеломляющее впечатление. Я никак не могла понять, куда все бегут. Все, все, все, все шумно. Огромные дома, огромные улицы, огромные проспекты. И вот это первое такое неприятие Москвы. Я все время плакала и хотела домой. Мне здесь было неуютно. И мне муж все время говорил, ну почему это же дом? Это же мой дом, давай жить вместе. И для меня я очень долго привыкала к Москве, если честно, я к Москве привыкала долго. И э, сейчас уже анализируя, что происходило, я понимаю, что если бы я в свое время э, переехав в Москву э, попала бы, ну чаще бы попадала. А, а у меня вот еще я хотела сказать, что у меня такой отдушенный был Арбат, э, Тогда он еще не был так э, знаменит, не был так застроен, он был более тихий. И вот Арбат, арбатские переулочки, арбатские вот эти вот небольшие какие-то проулки, они создавали ощущение закрытости. И вот там у меня было ощущение дома почему-то. Это я сейчас уже, да, прошло много лет, я сейчас анализирую, я понимаю, что если бы у меня было больше возможностей быть в центре Москвы, да, бродить по ее старым улицам, то, наверное... У меня бы не было такого ужаса, да, вот такого, что а, как здесь можно жить?». Сейчас, готовясь к эфиру, я стала смотреть «Москва» с точки зрения дома. И, понимаете, очень интересная история. Москва у всех вызывает очень разные ассоциации, очень разные ощущения, очень разные эмоции. Но для тех людей, которые живут в Москве, которые родились в Москве и не одно поколение в Москве, и для многих тех, кто переехал в Москву, Москва э, является именно домом, э, городом, в котором люди живут, э, в котором люди работают, ходят на работу, э, рожают, поднимают детей, да, здесь они влюбляются, расстаются, не знаю, катаются на коньках, ходят в парк, все что угодно. Для них это город-дом. А, безусловно, есть люди, которые приезжают в Москву зарабатывать, строить карьеру, еще что-то да? Очень много людей же, которые приезжают ну, Это не только, касается не только Москвы, это очень многие города Но просто сегодня мы говорим про Москву И я попыталась вспомнить свои ощущения Потому что, ну, несмотря на то, что э, не очень далеко от центра я жила да, Но о, о, такой очень тихий район И я прошлась по этому району еще раз и подумала о том, что почему Москва, очень часто же ее называют патриархальная Москва, да, в каких-то там в литературных источниках патриархальная Москва, там дворики Москвы патриархальные, при том, что это столица нашей Родины, так, как говорили раньше. И сейчас это столица нашей Родины, это столица нашего государства. Здесь сосредоточены органы власти центральной. То есть по мощности, по власти, по силе, да, это, это мощный довольно город. И в то же время патриархальный. Почему? А потому что люди, которые живут в этом городе, они воспринимают этот город по-другому. Для них это тихие дворы, для них это свои улицы. Это свое жизненное пространство, которое простроено, знаете, как не первым поколением. Потому что, ну, как, там, где живут люди, да, обычно, где живут люди, они простраивают свой собственный мир. Они строят свои границы, они со своими мыслями, со своими желаниями, они оформляют некую энергетическую структуру, да, города. Ну, вначале, место, где живут, там, улицы, района, города. И, в общем-то, Москва, изначальная Москва, ну, будем так говорить, там, послевоенная, довоенная, да, ну, вот. Ну, как Старая Москва, да, так условно говоря, Старая Москва, она как раз наполнена вот этим состоянием людей, которые здесь жили. А почему оно, ну, отличается? Понятно, что во всех городах люди отличаются, отличаются восприятие мира, реальности, ну, если хотите, там, менталитет, да, там, какие-то ценности, да, вот, ну, люди, люди разные. Почему в Москве сложилась такая вот какая-то определенная аура, что ли, да, почему в Москву все равно едут, все равно продолжают ехать? Если вы читали наши посты в Инстаграм о том, что Москва – место силы, вы знаете, для тех, кто не читал, я повторю, что Москва на семи холмах, а в Москве семь колец автодорог, да, Кремлевская, Бульварная, Садовая дальше, да, то есть некие автострады, то есть передвижение дорога, это лента настоящего, да, то есть это Семь колец, Семь холмов. Дальше мы смотрели здесь очень много цифр 7 в Москве. И если смотреть по первому протеону богов, Семь – это Желя с приветствием милости. А что такое милость? Милость – это не милостыня. Это не подаяние. Милость это в первую очередь терпение и принятие. И Москва вот с этой цифрой семь, она принимает. Она принимает всех, кто к ней приезжает. Она терпеливо, да, как бы, ну, смотрит, что будет. И, знаете, есть такая поговорка, когда Москва слезам не верит. Я тоже подумала, думаю, ну хорошо, Москва слезам не верит. Я стала искать, а что, ну что значит Москва слезам не верит? А э, есть продолжение у нее. Мы как-то по фильму помним, Москва слезам не верит, да, и все, и на этом заканчивается. А на самом деле э, звучит это так: Москва слезам не верит, бери и делай. Это э, о том, что э, не надо плакать, не надо просить. Э, Москва не для милости, милостыни, да? Москва не для жалости, здесь не надо просить, Москва готова принять, Москва будет терпеть, ну, она принимает, она... Ну, ну делай что-то, это город действия, в Москве надо действовать. Это не обязательно карьерный рост, это не обязательно бежать куда-то, что-то там вперед мчаться, это не обязательно там по головам, там еще где-то, но в Москве надо действовать. И если, если есть какое-то внутреннее желание, внутренняя потребность... Почему раньше в Москву ехали учиться? Сейчас тоже ездят, но раньше это было так, в Москву учиться, в Москву поехать в театр да, на какой-то там спектакль. И, и ехали в Москву. Почему? У людей была потребность получить знания, получить ну, там, культурные да, какие-то знания, знания по предмету. Потому что это было необходимо для их роста, для их развития, для их роста. Они несли это дальше в мир. Это было благо для человека, благо для страны, благо ну, для планеты, да, вот, там, если дальше рассматривать, там, для Вселенной. То есть люди ехали сюда для того, чтобы получить, да, вот, если не было возможности где-то в другом месте, то в Москве эта возможность была. Знаете, здесь такой, а, это не замкнутый круг, это такая взаимосвязь потому что в городе, где много людей, соответственно, быстрее развивается инфраструктура, соответственно, быстрее развивается культура, ну, потому что количество людей требует развития, да, там, больше там, медицинских центров, больше вузов, больше там, детских садов, а, соответственно, чем больше этого становится, тем больше приток людей. И это такая взаимосвязанная система. Поэтому вот Москва так и развивается быстро, потому что здесь очень большой приток людей. А люди едут сюда. Почему? Потому что здесь э, идет быстрее развитие. Дальше, ну, это, это такая вот вводная часть, да. И дальше я э, решила посмотреть на историю Москвы э, сбоку, да. Не сверху, не снизу, а вот чуть отстраненно сбоку. И э, подумать и проанализировать какие-то источники информации. Ну, будем так говорить, ну, весьма отдаленно от официальных. Почему Москва? Изначально, да, почему город называется Москва? Москва один из немногих городов, который ни разу не менял свое название. Хотя, по-моему, 920-е лет, да, его пытались переименовать в город Ильич. Дальше попытались сейчас Сталин. Стали... Стали... Не Сталинград, а какое-то такое вот тоже название, да, в общем, город Сталина. Но, к счастью, все это, значит, ушло, и Москва осталась Москвой. Есть официальная версия Москва от слова «москот», «сыра», «вязка», там, «топкое болото», еще что-то. Но я нашла очень интересный источник о том, что Москва, название города Москва, связано с названием «Москва-реки» что изначально была Москва-река, да, и вот, значит, по названию реки, название города. Ну, в общем-то, стандартная история, так делают часто. Хорошо, Москва-река откуда? Топкое место. Ну, не знаю, я не могу сказать, что Москва-река очень топкое место. Дальше было очень интересно, что, по-моему, финно-угорская группа языков, да, что Москва означает «медвежья мать», «мать-медведица». Мать а если говорить о том, что Москва на 7, да, цифра 7 у Москвы очень проявлена, и есть одна из версий, ну, если хотите легенд, там, я не знаю, версий о том, что семь холмов, это, если я правильно сейчас скажу, да, семь холмов, это, согласно легенде, это семь дочерей плеят, да, плеяды дочери... Дочери Солнца, да, ну будем так говорить, внучки Солнца. Вот, и хорошо, созвездие прият прият прекрасно, да. Теперь еще и Медведь-река, то есть еще это и Медведица, созвездие Большая Медведица, там Малая Медведица. А дальше, если смотреть по истории, вот попробовать проследить логическую цепочку, есть еще название Коровья-река. А, ну, тоже как бы есть такая версия о том, что корова Зимун, Одна из прародителей, да, нашей вселенной, и Млечный Путь, это, собственно говоря, тоже, да, оттуда же. Ну, то есть здесь как-то вот, вот это вот коровы, да, медведи. И мы изучали, когда историю Москвы и ходили, ну, по Москве, да, и в том числе в Кремль. Там есть место, где был Велесов-камин. Велес очень часто его изображают в медведя. А здесь мать-медведица. Возможно, это место изначально было, ну, может быть, капищем Велеса. Либо это место изначально место силы, благословением Велеса всех благ и величия. Понятно, почему здесь стал город. Потому что это место изначально Благословенное место, где можно достичь величия. А как можно получить все блага и величия величие ну, только через действие? И потом, что такое всех благ и величие? Это не царский трон с тарской короной на голове. Величие это величие духа, это величие человека, это величие деяний, это свершение, да, это в этом смысле. Не в смысле сесть и взять вот там да, вот вот жезл, и, и я повелеваю. Это, это не то величие. А тогда получается, что город изначально стоит на месте благословенном. И здесь он был заложен. И тогда вот это вот всех благ, оно распространяется на весь город. Потому что это в центре. Это ну, Кремль, это Боровицкий холм, это центр Москвы и сердце сердца, да, мы говорили уже об этом, есть у нас об этом статьи, и тогда вот это поле всех благ, оно распространяется на всю Москву, и люди его, знаете, это как вот в, кто читал правила волшебника, вот этот замок народный дворец, да, когда люди передвигаются, и они несут энергию, и посмотрите, же, да, мы как-то вот кто живет в Москве, тут редко бывает в Кремле на Красной площади а приезжаешь же приходят туда. А для них это интересно. Они наполняются этой энергией, они несут ее дальше. По Москве, да, кто остается в Москве работать, кто-то увозит в свои города. Но вот этого здесь так много, и это все так благостно распространяется на город, и люди, которые здесь живут, да, вот те, кто, как коренные москвичи, да, они в этом выросли, они в этом родились, они в этом выросли, они несут эту энергию в себе энергию того, что все есть. Надо только еще вернуться, да? надо только что-то сделать. И вот это всех благ, поэтому и, возможно, и Москва вот с этой энергией, она принимает тех, кто приезжает. Она готова им помогать. Только делайте что-то, но только делайте что-то на благо, но ну, не только свое, да? но и для Москвы тоже. И поэтому Москва, если вот чуть отстраниться от всех вот этих карьерных, да, от всей этой беготни, от вот этой вот суеты, от всего остального, посмотреть чуть-чуть со стороны, Москва большой дом. Дом, в котором всем есть место. Дом, где каждый находит себе какое-то уютное место, где каждый находит себе как и стол, и дом, и кровь, да. все есть в Москве. И она принимает. И, и вот поэтому Москва дом. А Москва – дом не только для людей. А Москва еще, я бы сказала, что это, ну, сложно назвать это домом, но если еще раз, да, если вот то, что мы изучали, что здесь очень много свидетельств того, что здесь были капища древних богов, а богов славянских. А Перуновский переулок, а да, вот мы уже писали, да, Перуновский переулок. А очень интересно улицы, самый центр Москвы, это улицы Воздвиженка, улица Рождественка. Это все улицы по названиям храмов. Рождество Богородицы, знаменка Знамение Богородицы, Воздвиженка, Воздвижение Честного Христа. Здесь очень, в центре Москвы было очень много храмов богородичных. Покров Богородицы да, – это благословление Матери, это обережество, это материнское поле обережное. И вот с этим всех благ и величия, вот с этим большим материнским благословением, вот с этим обережным полем, вот это вот кольцо, да, первое кольцо, я уже говорила, Кремлевское, а второе бульварное кольцо. Там 10 бульваров, а десять – это берегиня, и это тоже обережное кольцо. И вот эта вся структура, она позволяет людям, которые здесь живут, вот в Москве, она позволяет им находиться вот в этом обережном поле, Действовать, да, напитываться этой энергией и ну, самосовершенствоваться, да, как бы заниматься просвещением себя, да, своим ростом, не только духовным. Да, но я уже говорила: да, это знание, это, это все что угодно. Это любые способы, да, любые области, где можно развиваться. И это все здесь есть, в Москве. Я понимаю, что таких городов в России огромное количество. Но есть у Москвы, вот я уже говорю, почему, да, вот эта вот энергетика изначально заложенного а, всех благ и величия. И это изначальный поток, и он здесь есть, и он продолжает работать, несмотря на то, что Вельсов камень убрали, там закопали, там много версий. А, но вот это вот для, для меня вот было, например, откровением, что Москва река – это мать медведица. А, но это опять же женская постать, да, это опять же женская обреженная что река, которую э, давно, считается, забрали в коллектор, потому что она была грязная, заиленная, э, на самом деле это была река, которая вот, неглинная э, речка, которая играла очень большую роль для Москвы. И а, она огромной протяженностью, и из этой реки наполняли водой ров вокруг Кремля для э, защиты. Э, понимаете, ну как из болотистой речки-то, ну, особо не, не наберешь воды, а на этой реке стояли мельницы, на этой реке стояли механизмы, которые стояли водяные двигатели, которые приходи, приводили в движение механизмы для э, литья пушек, для монетного двора. То есть это огромная река, которая текла через весь город. А что такое река? Река это информация. Да, вот вода. Вода это источник информации, это то, что несет информацию. И, собственно говоря, это река, которая текла через весь город чистая, у нее было много рыбы, и у нее было несколько притоков, да, и они все. Это все было тоже по Москве, это все было в пределах колец. То есть это некая такая была огромная, она есть сейчас. Там, убрали ее в коллектор, не убрали, но она течет, она есть. И это вот эта огромная структура колец, холмов, рек, водостоков, водоходов, прудов, чего угодно. Это все создает единую структуру, которая, ну, я позволю себе сказать, защищает человека, оберегает человека и дает ему возможность развиваться, чувствовать себя человеком и идти дальше. И поэтому Москва, вот когда я это поняла, Москва для меня ну, перестала быть чужим городом, в котором суетно. Я просто посмотрела на это по-другому. Вот эта суета очень часто, она же возникает от того, что люди чувствуют, что здесь надо действовать. Люди чувствуют вот эту энергию, да, вот надо что-то делать, а, а, а пока непонятно что, а пока непонятно чем. И есть какие-то такие очень материальные вещи, да, ну, понятно, что все э, хотят, ну, многие, да, будем так говорить, большинство людей, хотят там много зарабатывать, там, хорошо жить, да, там, а сейчас же это очень транслируется, что нужна квартира, дача, машина, тогда ты успешный человек. И вот эта вот трансляция, да, бесконечных каких-то материальных благ – а она сбивает иногда человека, и он начинает вот это суетиться, потому что ему много чего надо. А на самом деле в Москве все это можно ну, получить. И просто надо очень четко понимать, особенно когда приезжаешь в Москву, да, зачем ты приехал, для чего. И даже когда живешь в Москве, принимать этот город вот с той любовью, с которой город относится к тебе, к человеку. А город любит людей. И э, Москва всегда очень доброжелательная. И э, она всегда очень открытая. И что бы ни происходило, Москва все равно продолжает быть теплой, э, очень уютной. Э, если. Э, ну, у меня, например, когда возникает такое, значит, я устаю вот от этого всего, от этого бега, я просто знаю, э, ну, в своем районе, например, я знаю, где есть дворики, где можно прийти и посидеть, где все еще бабушки сидят на скамеечках. И все еще следят, они все знают, кто в дом пошел, кто из дома вышел, кто с кем пришел, кто с кем встречается. Где все еще сушат белье во дворе, и при этом играют дети в песочницах, причем самодельных, да, там родители досками, значит, там, огородили, да, какой-то участок насыпали песка, и дети там играют. То есть такая действительно патриархальная Москва. А можно выйти из этого дворика и попасть там в какой-то совершенно водоворот, там, я не знаю, каких-то бизнес-центров, банков, еще чего-то. А чуть в сторону, и вот она, Москва. И она разная, она многослойная. Она есть такая и есть такая. Каждый выбирает Москву, какую хочет, где ему комфортно. И я предлагаю тем, кто, ну, как бы относится к Москве немножко такая Москва, да, там немножко снисходительно, или есть какая-то такая вот штучка, да, там какая-то заноска такая, представьте себе, что это просто город. Просто город, в котором живут люди, это дом для людей. А почему еще Москва – место силы? А как это связано? Да, Я уже начала немножко, да, почему место силы? А здесь еще очень интересно, у нас много есть, много в эту сторону копали, очень много изучали. Москва как место силы. Начали, начали мы вот с Кремля, да, с Велесова камня. А вот дальше у нас была история вот с этим Перуновским переулком. А дальше, значит, на Красной площади была когда-то церковь Параскевы Пятницы. Это, собственно говоря, уже ну, она называлась на воде на Параскевы Пятницы, но на самом деле там было Капище Макоши. а, да, а уже сейчас считается, что это Параскевы Пятницы был храм. И вот это здесь очень много, в Москве очень много было, вот, они остались, вот эти места... По ходу дела, там семь холмов, да, семь основных, если было там, ну, основных, да, условно говоря, божеств, то должно быть семь камней, а пока что вот мы знаем несколько вот таких мест, и вот и я еще раз повторю, да, что вот это ощущение защиты, ощущение вот этой великой божественной силы, оно, оно в воздухе, оно, оно здесь есть. И как-то, как, да, вот это одно, тут много есть, и Москва стоит на тектонических разломах, и по названиям улиц, и по названиям храмов, и по каким-то маршрутам, которые, ну, если ходить, да, по каким-то маршрутам, там, старой Москвы, по старым картам, сюда же история семь сталинских высоток. Да, их тоже 7, ну должно было быть 8, 8 в центре, но их все равно 7. И это тоже очень интересная история, это тоже про места силы, потому что ставились они в определенных местах, нельзя по, по координатам, нельзя было сдвинуться ни на градус, и закладывались они в один день, и ровно в 13 часов. 13 – это перрон, да, это привет праведности. И каждая высотка есть еще... Данные о том, что каждая высотка из вот этих семи, она ставилась конкретно под, я сейчас не хочу как бы, да, вот, не, не, говорить неточности, но есть такая, такая история о том, что каждая из этих высоток ставилась по координатам под определенным знаком зодиака, который там вот, значит, дальше будет влиять на жильцов этого дома. И эти дома были очень конкретны. дом авиаторов, дом композиторов, дом актеров. тот же МГУ, да, относится туда же к сталинским высоткам. Это был дом знаний. И это тоже, да, история о том, что даже проходя мимо этих домов, человек все равно получает этот энергопотенциал. Он все равно осознает, если прекрасно, он больше получает не осознает, то даже проходя мимо, он все равно попадает в это поле влияния и все равно он это получает. Поэтому Москва один такой большой, я бы сказала, это такой большой гигантский, да, вот участок силы, потому что здесь на каждом месте вот есть что-то такое. Еще раз повторю, да, вот здесь был вот этот храм. Я уже, я, например, вот с удивлением узнала, например, что в самом центре Москвы на Моховой улице в свое время а были три храма чудотворных. Тихона Чудотворца, Николая Чудотворца и Савы Чудотворца. А, о том, что... Я, я честно скажу, что был Сава Чудотворец, я вот первый раз узнала. Да, то есть это некая такая чудотворная совершенно вот история прямо в центре, рядом с Кремлем. И ну, естественно, там место силы. Мы же знаем, что храмы всегда ставились на местах силы. От них сейчас ничего не осталось, а это не значит, что там ничего нет. Осталось место, осталось, осталось выход силы, он остался. И э, там, где рядом, вот где были эти три храма, недалеко э, от них находится сейчас церковь, э, храм Татьяны Московского государственного университета. А, да, там же геологический факультет, э, э, геологический музей, геологический институт. Там же это, это, это, это самый центр, да, там недалеко Третьяковская галерея. То есть это... Тоже вот, вот на каком-то таком кусочке да, ну поставлены, э, ну возьмусь, присмелась сказать, там, храмы науки, э, да, э, что такое Третьяковка, храм культуры, э, там же библиотека э, имени Ленины да, Ленинка, э, большая огромная библиотека, храм знаний. И вот это все сосредоточено в одном месте. Скажите мне, пожалуйста, какова вероятность того, что вот такие мощные здания с такой мощной энергией, с таким мощным потенциалом развития будут стоять вот там, на участке, я не знаю, сколько там, ну, ну, ну, ну, 800 квадратных метров. Да, ну, там чуть больше, может быть, километр. Все строилось не просто так. Вот, поэтому э, здесь, э, да, вот, вот когда понимаешь, э, что... Москва такой, знаете, как... Ну, дом, вот я хотела что сказать, дом это всегда место силы. Да, человек приходит в дом, он чувствует себя, он заходит, ну, ну, как вот, заходим в дом, да, закрываем за собой дверь. И у нас есть ощущение безопасности, защиты, мы здесь все знаем, здесь наше пространство, здесь все понятно, у нас тут все выстроено. Так вот, Москва это вот такой большой дом, большой дом, в котором... Есть защита, где все выстроено, где безопасно, где есть, есть что есть, и есть что пить, и, и, и есть куда развиваться. Там, здесь есть, вот, пожалуйста, хотите, вот вам кабинет, библиотека, учитесь, хотите, вот вам вот здесь культурный, значит, хлебоизречь, вот тут вам театры развиваетесь. И все, все вот эти старинные здания, да, все вот эти основные культурные центры, они все поставлены на местах силы. Там всюду есть ну, какая-то какая предыстория, которая объясняет, почему это здесь стоит. У, у, у каждого, у Большого театра, я уже говорила, да, у Мединститута имени Сеченова, МГУ, Ленинка, Третьяковка, да, вот это вот то, что на слуху практически у всех, у каждого из этих зданий есть предыстория о том, что на этом месте когда-то а, был храм, когда-то а, сюда, здесь был камень, на котором молились, когда-то здесь был чудотворный источник. И получается, что все вот, это, все вот эти возможности, огромные возможности для развития человека в Москве, это все, да, как бы дано свыше. Ну, потому что ну, что такое место силы? Место силы – это место выхода энергии да, не, не, ну, из Земли. Но это энергия, которая идет напрямую в связь с высшими силами, связь с космосом, в связь со, со Вселенной. Да? Это некий такой энергообмен. Вселенная – Земля, Земля – Вселенная. Это единый поток. И человек, прикасаясь к этому потоку, он вступает во взаимодействие. Он становится тоже либо проводником, ну, либо наблюдателем, да, но как минимум он вступает в взаимодействие. И в Москве огромное количество вот таких мест, где можно взаимодействовать с высшими силами. Просто посещая театр, просто гуляя по улицам, просто, да, там можно сидеть в парке, читать книжку и, и при этом понимать, что здесь хорошо. И я еще раз повторю, что это Москва, это дом, который находится под огромным обережным полем, созданным богами, высшими силами, нашими предками, нашими родителями, нашими бабушками и дедушками, да, и вот в Москве это все есть, и это все осталось. Это пытаются раздергать, это пытаются как-то уничтожить, это пытаются ну, ну, переделать, да? пытаются отвлекать внимание, чтобы на это ну, чтобы мы, это, чтоб мы этого не видели, ну пытаются, да, но по ощущениям, по э, тому, как, э, как здесь складывается жизнь, да, по-разному, да, но тем не менее э, по ощущениям, по внутреннему какому-то вот этому камертону прекрасно понимаешь, что да, это место силы, это тот самый дом, где можно напрямую взаимодействовать с высшими силами, с силами Земли, с силами Солнца, с людьми которые чувствуют так же, как ты, да, видят, чувствуют, понимают. И э, вот это огромное ощущение счастья от того, что в этом городе вот, вот так. Что это не каменный мешок, где можно черпать прибыль, да, где бесконечные какие-то это. Это, ну, я позволю себе, да, такое, это, это, это храм. Ну, если не храм души, да, то... Храм для развития – это как школа, это как институт, это, ну, ну это целая такая система, да, где человеку даны огромные возможности и огромная помощь в развитии, в прохождении своего пути, ну, в каких-то созидательных выборах. Вот, пожалуй, на сегодня и все что я вам хотела рассказать о Москве. И надеюсь, вам было полезно, интересно. С вами была Ирина Михайлова. Доброго вам вечера. До новых встреч.